Всем привет, с вами я, ваш Клевер, и это третья часть выживания хардкорного Майнкрафта в 0.14.0. Зацените новый скин друга, в нем он будет это видео. Маска с его старого скина, как будто бы новый атрибут. А я иду в ад, добываю адский камень. Из-за того, что друг проделал какие-то махинации, я появился... Не в каком-то, не том месте. А друг появился там, где надо. Я решил зайти в ад и опять выйти. Может быть, поможет. Но, как вы видите, не помогло. Осмотревшись, я что-то не заметил даже свою крепость. Захожу еще раз. Когда я вышел, почему-то портал не зажегся. Я его активировал. Залез наверх и заметил свою крепость. Она оказалась очень близко. Убираю все ненужные вещи в сундук. Беру и крафчу лопаты. И иду разравнивать территорию для будущей большущей постройки. Спим. Продолжаем разравнивать. Друг чуть-чуть помогает и уходит по своим делам, короче. Потом опять приходит и помогает. Мы собираем семечки и расчерчиваем эту постройку. Заметив слизни, мы его убиваем, получаем, и дальше я продолжаю строить эту постройку. Эта постройка называется «Памятник 100 дней». Вначале он у нас не очень получался, потому что мы спешили, но спешить мы когда перестали, у нас все получилось. Увидев еще одного слизня и монстров, мы их убили, и начался еще один день. День 43, мы опять же продолжали строить памятник. Ну как мы. Строил я, а друг просто смотрел со стороны и показывал, если что-то не получалось. Вот и первая циферка закончилась. Иду еще за адским камнем. Выкапываю его. Иду обратно и начинаю делать вторую цифру. Но перед этим надо поспать. Начинаю вторую цифру. Расчерчиваю его, потому что те параметры нам не подошли. И делаем. Вторая цифра закончилась. Мы делаем постройку для водоема, чтобы сделать последнюю цифру. Вот результат. Спим. Помните, в той часть я выбил лук? Я решил его опробовать на друге, когда он что-то делал. Я знаю, что у него очень много хп, ведь он только что отрегенился. Но каким-то образом он погиб. Оказалось, у него было всего лишь 4 хп. А лук зачаренный, хоть и на бесконечность, но он почему-то его убил. Собираю все его ресы и иду сражаться с скелетами. Делаем еще одну могилку другу. И спим. Теперь мы делаем освещение, чтобы в нашей крепости вечером и ночью было все видно. Мне не хватает заборов, поэтому я делаю и начинаем доделывать освещение. Делаем около курятника и даже около нашего мостика. Делаем около 100 дней. В той части у меня не сохранилось пол крепости, поэтому я доделаю опять то, что я в тот раз не успел сделать. Я решил попутешествовать. И не просто так, а для того, чтобы там построить портал ВАТ в надежде за новой регенерацией. Конечно же, у меня с собой есть алмазная кирочка. Наконец-то активировав портал, мы в него заходим. О чудо, новая генерация. Вот это да, наконец-то я смогу найти какой-нибудь данж крепость. Но тут вылетает газ. И начинается война с ним. Отбивать его шары ⁇ это главная задача моя. Но Я нечаянно поджигаюсь. И половина обзора с моей камеры потухает, можно сказать. Я пытаюсь у него же попасть его же шару. Но тут выходит второй газ. А, оказывается, их вообще было три. Портал заглушили, так что я уже войти в него не могу. И меня убил второй газ. Выживание подошло к концу. Всем спасибо за просмотр. Ее стой, у меня есть важная информация. Подписывайся на канал, так как без подписки сорок семь процентов зрителей.